Хауптшарфюрересес Вильгельм Мемрих был чрезвычайно доволен собой. 1943 год. На Восточном фронте кровопролитные бои, а он в теплее, относительном спокойствии, да еще занимается любимым делом, уничтожает грязных евреев в концлагере Свенцем. Вильгельм поежился. День был пасмурный, небо хмурилось. Конец октября. Но ничего не поделать, прибыла новая партия евреев — Сейчас он проделает с ними любимую шутку. «Ах, Тунк, мы не будем вас регистрировать, вы будете переведены в другой лагерь, но сначала вы должны пройти процедуру дезинфекции». Женщин, мужчин, стариков и детей разделили на группы и развели по раздевалкам. «Эй, Йозеф, что там творится в женском отсеке?» – спросил Эммерих. «Там одна еврейка танцует, иди посмотри, Вильгельм». Франчески Ман или Розенберг Манхеймер исполнилось 26 лет этой зимой. Она жила в Варшаве и занималась балетом. Девушка участвовала в танцевальных конкурсах и была признана одной из самых красивых и перспективных молодых балерин в Польше. С началом войны она оказалась в Варшавском гетто, а теперь стояла в окружении соотечественников и нисколько не сомневалась, какая их всех ждет участь. «Знаем, что это была за дезинфекция такая. Терять им больше нечего». Но она не собиралась сдаваться. Франческа задумалась. А потом стала медленно стягивать в себя одежду. Профессиональными движениями она снимала вещь за вещью, превращая раздевание в волшебный танец. Зондеркоманда раскрыла рты от удивления. Парни стояли как загипнотизированные. «Такого я еще не видел», — произнес Вильгельм, сглатывая накопившуюся во рту слюну. Когда очередь дошла до обуви, Франческа метнула туфель в Йозефа Шелингера. Острый каблук раскроил физиономию садиста с особым удовольствием наблюдавшего за смертью евреев. Йозеф расчехлил кабуру, но девушка успела выхватить у него пистолет. «Раз, два...» Пули попали в живот садисту Йозефу Шеллингеру. Три. Нога Вильгельма стала третьей мишенью. Женщины как будто очнулись. Эти выстрелы разбудили в них людей. Они не скот, идущие на заклане по нацистов. Началась драка. Хрупкие, полураздетые девушки с криком и остервнением бросались на здоровенных, откормленных мужиков. Охранники отбились. Вытащили раненых товарищей на улицу и расстреляли стихийное восстание через стены. Так одна балерина преподала урок себе, соотечественникам и фашистам. Смерть может быть достойной.